Так, приветствую вас на своем канале, и в этот раз будем делать опять очередное видео про посад B3. По просьбе подписчиков, что мы будем делать в этом видео? Вот наш сканер Ваком. И как он читается? ККЛ Ваком 409.1 переходничок. Все дела. Что у меня попросили, чтоб я купил вот такой вот штекер и сделал напрямую вот такой переходничок я купил да вот он сюда должен подойти переходничок а гнездо такое да куда ты улетаешь вот он. оп напрямую можно было диагностировать посад наш b3 18 бензин 91 -го года выпуска без этого переходника ну вот, короче, я решил запариться и сделать данное видео. Хотя, в принципе, мне есть переходник, мне оно не нужно. Ну, в принципе, оно не помешает. Просто надо будет в этот штекер всунуть, проект диагностировать. Не нужно будет, вот, кстати, доставать наши штекера, которые, ну, немножко так, можно сказать, неудобно достаются. Вот они здесь спрятаны по идее они тоже должны быть зафиксированы как-то вот, вот скорее всего что здесь вот и как раз разъемы такие есть вот но кто-то их уже повыдирал до меня и назад я их тоже уже не ставил, потому что их удобней достать здесь переходник подключил и ну и так далее и вот, по, вот да, по этой схеме мы будем подключать В принципе, тут все и так понятно Вот, аудио у нас написано, значок Volkswagen, Seat и Skoda Вот Ну, на шкоде мы реально проверяли данный сканер И реально работает, даже очень круто работает Если честно, были были даже удивлены данной работой Так, вот, кстати, по этой схеме я проверил Вот наша фишка Вот она и наши гнезда вот они все совпадает но в принципе можно еще проверить было тестером но я уже не буду запариваться короче вот я подготовил провода для нашего этого всего соединения дальше думал я гадал куда все-таки подключить в наш посад я не знаю думала я думал сюда неудобно бардачок Здесь э, тоже неудобно, чтобы, может, какой-нибудь другой формы был наш, наше гнездо. Может, куда-нибудь там и всунули бы. Сюда тоже как-то не хочется всунуть, су ставить, Но некрасиво. Не, не, не Надо поставить туда, там, где его не будет видно. Я вот решил его поставить, попробовать сюда. Вот этот вот бардачок. Вот, сделать там отверстие, и вот здесь оно мне мешать не будет, вот здесь он будет находиться, наш текер. Ну, я думаю, будет нормально, удобно, сразу вставил наш диагностический сканер и все дела. Вот, кстати, наши контакты, которые и шли, и шли, шли в комплекте, какие-то тут заглушечки. Ну в этом всем нужно, конечно, разобраться. Я думаю, это будет без проблем. Все, переезжаем домой. Наше рабочее место. Вроде бы все на месте. Все на месте, схема на месте. Лучше сначала обжать контакты, как я вот видите, если видно, обжал. А потом уже спаять. Они как бы предназначены чтобы их не спаивать но я как-то китайским контактам не доверяю и лучше я их спаяю так будет надежней вот такой у нас контакт получился так вроде бы все спаяли вот какой у нас получился минус потому что у нас на минусе где наш Штекер, переходник, вот видно даже по блеску, что у нас на минусы два, два минуса, и они все два задействованы. Вот и мы, естественно, сделали два контакта. Нужно сейчас их правильно вставить. Фишку мы вот так вставляем на 4,5. Вот, кстати, спаяло надежно, лучше, чем обжать. Вот так, посвятить 4 и контакты у нас. 4. Он должен защелкнуться. Или не должен защелкнуться. Не, какие-то защелки есть. Значит, не до конца всунул, О! Даже защелкнулось. Ну, наш сюда. Второй минус. О, тоже защелкнулось. Вот такой у нас получился минус. Еще раз проверим. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре, пять. Четыре, пять. Еще отлично. По очереди. Седьмой контакт. Это для считывания информации. Седьмой контакт мы возьмем. К примеру, так, он у нас зеленый. А мы возьмем белый. Седьмой. Блин, я отсюда считаю. Он у нас седьмой. Это да предпоследний. Вставляем. Интересно. Получится нам продиагностировать или нет. Вот седьмой контакт мы ставили чтобы наше это все дело не развалилось нужно заставлять я так понимаю вот эти заглушки опа вот так вот, вот. так это сделано красный это у нас будет плюс все написано он под номером 16 это у нас получится розовенький так где у нас защелки защелки у нас сверху вот это вот гнездом ставится в эту защелку по-другому не защелкнется но ну, почти это все или почти непонятно не все зашел зашел все так плюс у нас есть остался у нас последний провод это желтый желтый тоже для считывания информации нам нужно под номером 15 Значит, мы... под номером 15 так так так зашелку зашел и все это дело нам опять же нужно зафиксировать вот данной вставочкой если она есть в комплекте значит она должна быть в работе Тут тоже номера ага, точно а вот и у нас здесь номера подсказал мой оператор любимый вот а я искал, гадал Ну, в принципе, все. Нужно, вот все входит. Даже бодро так входит, ну и выходит. Главное, чтобы входило и выходило. Вот такой у нас, короче, получился минус. Все, сейчас мы закрепим, закрепим нашим бардачке и потом понесем машину подключать уже к нашим фишкам так обжигаем лучше на газу хотели сжигалками что зажигалка сильно греется нашу изоляцию дырку мы сделали посмотрим в том месте мы сделали дырку в принципе нормально фиксировать мы будем такие вот шо... саморезы главное себе в ногу не вкрутить у них называется. скалхозили Ну, другой фишки не было. Я не нашел на Алику. Кстати, я не, не помню, говорил или нет. Я ее заказывал на экспресс Если нужно будет кому-нибудь ссылочки, то обязательно пишите в комментариях, я скинул вам ссылочку. Может кто захочет тоже изуродовать свой посад Б3. Вот, короче, с этой стороны я взял, обрезал болгаркой. Шурупы здесь закручены, здесь обрезаны. Ну и вот наш выходит провод. Все, перемещаемся мы в наш посад и будем делать подключение, и потом, естественно, попробуем продиагностировать в конце. И тем самым мы убедимся, правильно мы все сделали или нет. Вариантов всего лишь два. Так, вот мы пока временно установили, провели, вот здесь вот провод, провод провели, провели, и вышел у нас прямо здесь, где наши диагностические штекера выходят, вот. И вот наши все эти провода, вот эти все. Я уже начинаю тут путаться. Нужно присоединить, вот связать с этими. Обрезание нужно делать по очереди. Вот так вот делать ни в коем случае нельзя. Нужно выбирать каждый провод и отдельно откусывать, потому что по-другому мы просто-напросто замкнем провода наши. Вот наша уже первая фишечка отрезана. Ну и также. Продолжаем с другими фишечками. Вот все. У нас другая фишечка обрезана. Сейчас я все соединю, а потом уже покажу. Так, в первую очередь я, конечно же, рекомендую сделать это плюсовой провод. Это у нас вот красненький. И вот с нашим розовеньким я соединил. Это тоже у меня плюс, просто не было таких красных проводов. Если вы помните, какие провода я нашел. Вот это розовенький, белый. Синий – это у нас минус. Белый и желтый – это у нас диагностирует. А вот розовенький и синий – это запитывает плюс-минус. Вот как я скручиваю провода. Самый хороший способ, если будет видно, конечно, на камеру. Дальше термоизоляция. Нас наш последний провод. Ну и конечно же, нужно зажигалка это все обжечь, чтобы она стянулась. Вот, все. Так, ребята, осталось только проверить. Вроде бы все правильно. А как оно будет в теории? Сейчас мы узнаем. Все, пора идти за ноутбуком. Так, ну что, ноутбук я принёс. Будем делать подключение. Подключаем наш преобразователь с 12 на 220. Подключаем дальше. Ай, как неудобно одной рукой. Это мы сбрасываем. Так, горит лампочка, горит. Запускаем наш... Наш... Наш или не наш? Что не горит? Уже не горит. Запускаем наш... О! Да, запустился наш чудо ноутбук. Подключаем наш сканер. Солнышко сегодня светит. Хорошая погода. Очень радует. Потому что вроде бы как целую неделю, даже больше. У нас были дожди, питание дали, питание мы дали. Ну что, где наш текер? Так, что было видно, где, какой дым не пошел. Ну вот, вроде бы вставил, там лампочка горит, все. Так, дальше ключ от машины. Нужно включить зажигание. Зажигание включили. Печку вырубаем. Музыка сейчас. Музыку вырубили. Все, зажигание включено. Дальше запускаем нашу Ваську с диагнозом. Так, выбор ЭБУ. Так, диагностика. Все. Ждем. Ждем, ребята. Есть. Подключилось. Блин, я сам, если честно, очень рад, что все получилось с первого раза. Видите, все 1.8 моно. D21. Тут какие-то вак номер есть все вроде бы видно поближе постараюсь чтобы и вам было видно так нажимаю коды неисправности одна ошибка у нас должна быть датчик холод g40 нет сигнала нет сигнала потому что автомобиль не заведен если мы заведем и также сделаем диагностику то у нас ошибка это пропадет то есть это все хорошо ну конечно же нужно позвонить так, пришлось поговорить по телефону, оторваться Ну вот, короче, ребята, все отлично Нажимаем, готово Наша диагностика прошла успешно Закрываем все наши эти программы Все отлично работает Короче, где мой этот переходник? Вот этот переходник мне уже не нужен Кому подарить? Ну, кстати, денег стоит около 4 долларов на Алику В принципе, это недорого все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если кому понравится данное видео. А если кому-нибудь поможет данное видео, обязательно подпишитесь на мой канал. Вон все видно, все отлично. Так, блин, чуть не забыл, нужно вырубить зажигание. Все это дело, видите, как здесь я разложился всяким шламом. Нужно это все дело собрать. Провода я, провода я уже натяну, не буду вам показывать это все дело. Я думаю, никому это не интересно. Все, всем спасибо за просмотр. и Пока-пока.